Добрый день, Инстаграм Instagram, Instagram и Фейсбук. И те, кто у меня будут слушать записи. Уважаемые друзья, Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч. Человек, у которого есть свой стержень жизненный. Человек, который сделал себя, построил себя. Имею здоровые гармоничные отношения со своим мужчиной. Реализуюсь как женщина, получаю на любимом деле достойные деньги. И это не просто так все произошло, я имела кучу тараканов, убеждений, которые также получала от мамы, от папы, от социума. На сегодняшний день я смотрю иногда, когда выкладываю какие-то посты, комментирую кого-то, я понимаю, что пишут на самом деле мужчины. Сегодня будет для мужчин, не для женщин, для мужчин. Женщины вы можете слушать, можете не слушать, но это будет для мужчин. Уважаемые мужчины, с большим уважением отношусь к вам, уважаю вашу силу, уважаю ваши... Вашу слабость, вашу силу. Понимаю, почему установка, что мужчина, ты же мужчина, тебе стыдно плакать, ты же мужчина, ты там, ты должен. По большому счету, вы ничего никому не должны. Но с другой стороны, тогда и женщина вам ничего не должна. Понимаете? Вы часто говорите, что женщина должна быть красивой, ухоженной, мудрой, мозг не выносить, там, сексуальной, там, доброй, аккуратной, там, ухоженной. А ты что можешь дать взамен? Часто спрашиваю мужчин на консультациях, в программах и так далее. Я имею дом, с женой разошелся, или там квартиру, значит, попадаются женщины, значит, какие-то дуры, у них только одно на уме. Ищите дальше. Ищите дальше и выбирайте ту, которая будет под вас. Но и вам, уважаемые мужчины, и нам, женщинам, важно понять, что... Если с вами не тот человек, с вами не тот человек, значит вы такой. Вот если я выбрала себе в молодости мужа красивого, с усами, кучерялого, стройного, и не понимала, что у этого мужа ни цели нет. Мама спросила: А где ты будешь жить? Ну где-то будем. То есть о, было, но тогда не было столько обучающих программ, не было в доступе столько знаний, как сейчас. И мама меня спросила, а где ты будешь жить? Я такая, а выбирала по критериям, красивый, кореглазый, усатый, с хорошей фигурой. Прям такой, ух, красавец. И что? Потом родился ребенок. С первой с первого э, кое-то близости я понесла ребенка. И, и что? И дальше начала разбираться, что оказывается, этот мужчина не готов брать ответственность за семью за обеспечение, что у него нет понятия э, заботиться о семье, в дом нести. И только потом я начала соображать, что Секро вырастила одна, что его отец бросил, когда ему было 10 лет, что он был обижен всю жизнь на, свою, на своего отца и так далее. Что ему дали? Да ничего ему не дали. Вот что дали, то он и взял. А сам он не учился, не развивался. Да он до сих пор, вот я... Как время от времени я общаюсь с ним уже давно в разводе, яким он был, яким он и заставился, понимаете? Вот как сидел, вот там все думал, что ему там принесут кто-то. Так и сейчас сидит, ничего не, не не двинется, лишнего ничего не сделает, а все вот ему правительство виновато, все ему должны, понимаете? Поэтому, уважаемые мужчины, если вы хотите женщину это такую классную. А я такую красивую, умную, самодостаточную, сексуальную, уверенную в себе. Такую, а, такую прям, с которой и секс классный, и выйти в люди не стыдно, и вы гордитесь ею, и она самодостаточная, и она зарабатывает, и она ухожена. Да, это будет визитная карточка ваша. Так а что вы готовы дать ей в ответ? Сегодня кто-то из моих друзей выложил пост, Парня в Фейсбуке, который написал перечень, какую жену он хочет. И признающую мужскую власть, и длинногую, и длинноволосую, и верящую в своего мужа, и которая за патриархат, и которая никаких разводов, идти только в значит подвенец. И вот прям все пункты. А вопрос, а что ты можешь дать ей взамен? Поэтому, уважаемые мужчины, когда я смотрю, захожу на ваши э, странички, комментирую вас, иногда мне обидно и больно за наш мужской род, хотя я считаю женщин виноватыми, они сучки такие, начиная от мам наших, до нас сами, сервух такие мы с вами, что таких вот мужиков воспитали. Мы удивляемся, почему мужчины такие. А кто нам доктор? Вот вчера писала пост, какую, почему один и тот же мужчина по-разному относится к разным женщинам. И вот там писали какие-то мысли люди в фейсбуке, в комментариях. И воспитание тут мужчины, конечно, имеет значение. Отношение к к женщине, как она себя поведет, попросит она его перенести в чемодан. Или сама будет зубы сцепить и будет тащить этот чемодан. Это зависит от женщины. Как она его просит, хвалит, в нем видит силу мужскую. Она поступает по женской или, или она не видит этого мужчину рядом и близко нигде. Да, это от женщины зависит. Но мужчины ее пересеты. Вы поймите, что тоже от вас зависит. И если рядом женщина, которая не какущенькая, а ты к ней будешь относиться как к королеве, она вначале испугается от своей вот этой вот жертвенности такой вот мягкянности, а потом она расправит крылья, а потом она посмотрит в зеркало. И, возможно, начнет собой заниматься, потому что ты в ней видишь женщину. Потому что ее так же, как и тебя, отец с мамой затюкали. Мам, отец у нее, если она такая серенькая, ножки у нее такие э, суженные, такие скованные, она ходит вот такая вот серенькая, такая, у нее улыбается, боится что-то сказать, чмыхает под нос. Э, ну, значит, там в семье не было мамы женщины, которая была бы красивая. Мудрая, гибкая, сексуальная. А был папа такой, деспот такой, который под настроение всех, всех строит. Это моя мама такая, и дочка такая. Если ты видел красивую девушку, то, конечно, тебе надо спросить, а какие тренинги она проходила. После регистрации на мастер-класс, будет ссылочка здесь, вы увидите чек-лист, по каким критериям выбирать сразу свою женщину так вот ты спросишь у нее какие тренинги она проходила какие у нее планы чем она занимается чего она хочет от жизни и ты поймешь да это женщина или нет если постарше женщина то ты увидишь как она ведет себя как она одевается какие у нее привычки какие у нее жесты угу. и ты будешь задавать правильные вопросы и сразу поймешь твоя это или не твоя если ты идешь в романтические отношения вот просто там на легкие отношения. Тоже есть много женщин, которые готовы идти на такие отношения. Недавно консультировала барышню зрелого возраста. Она хорошо выглядит, молодо, Но ей не нужна семья. Ей нужны э, просто отношения. Ласковые, нежные, сексы и так далее. И таких женщин полно. Но как к ней подойти? Эту какую-то простушку себе взять, даже на временные там, свои удовольствия. Или ты возьмешь такую красивую, роскошную женщину который будет как классно ты запомнишь ее на все оставшиеся». и поэтому какую ты женщину выбираешь какую-нибудь лишь бы куда всунуть да, свой ух аппарат для где-то произ... где производства или все-таки ты получишь кайф и дашь ей этот кайф понимаете в чем когда я вижу э -э что вы пишете в этих соцсетях? Когда вы пишете, какую фигню вы пишете? Мне так обидно за этот наш женский род, за наш э, мужской род, Потому что женщина, понятное дело, что она выстраивает отношения. Она выстраивает границы. Она позволяет или не позволяет с вами так обращаться. Ну а мужчина сидит, блин, сутками в соцсетях, пишет какой-то дребедень. И ты что, то, что ты пишешь, тебя же считывают, блин, как дважды два. Не обязательно психологи такие умные, как я, не обязательно спецслужбы, которые нас отсчитывают там ключевые слова забиты там и так далее. Не переживают, они найдут кого надо, закрывают кого надо каналы и находят и по рукам вяжут. Все есть у нас. Наработала в спецслужбах и немножко разбираюсь в этом. Но ты же просто светишь э, тем, что у тебя Фотографии нет, какая-то маска, какой-то цветочек, какая-то э, фигура какая-то, животное какое-то. Вы хоть понимаете, что вы прячетесь. Вы показываете свою слабость, свою трусость свою. Мужчина, который говорит и честно за свои слова отвечает, он не будет прятаться за масками. Потому что, как правило, за масками, под чужими фамилиями, никнеймами сидят спецслужбы или бывшие опера. Они привыкли прятаться, потому что у них служба такая. И они обычно ничего не пишут, они там только наблюдают. Угу. А если ты уже высунулся, так ты или бот какой-то, с какой-то ботафермой, или какой-то бестолочь какая-то, понимаете, который в этой жизни ничего из себя не представляет. Зеленский плохой. Партии обсуждаем. А, женщины дуры. Мозг выносят. Да ты светишь, какой ты на самом деле. Если у тебя на уме только секс, ну нормально, найди себе, там полно таких женщин. Есть группы по интересам. Да, есть, сегодня всего полно. Находишь себе, удовлетворяешь, чтобы не заниматься мануальной терапией, да? Хотя мануальная терапия тоже хорошая, тоже правильно. Как врач-психофизиолог скажу, что это нормально себе сделать хорошо и, и мужчине, и женщине, кстати, это тоже нормально, потому что если вы выходите в социальный мир, в соцсетях, особенно, то уж если вышли, открывайте, забрала, наблюдайте, пишите, развивайтесь, ходите на тренинги, учитесь, прокачивайте свои тараканы, не бойтесь идти на мастер-класс, который будет вот 10 числа, и я вам красиво покажу, как выбирать свою женщину, покажу детали, будет, будут и женщины, и мужчины, и вы больше видите, чего хотят женщины, чего хотят мужчины, и там начнем мы с вами диалог, а где же найти золотую середину, как понять, что это твой мужчина, как понять, что это твоя женщина, конкретно для твоих целей? Потому что если ты хочешь пойти в отношения длительные для создания семьи, долгосрочных там каких-то отношений, то есть, потому что семья – это тоже отдельная тема. Семья, гражданский брак – тоже каждый ищет свое. Гостевой брак, любовники. Люди выбирают для себя. И э, недавно женщина мне одна говорила, вот я не хочу семью, я встречаюсь с мужчинами, но у меня мучает совесть, что эти отношения, как же она сказала, не подтверждены браком там или Богом не соединены. Боже, думаю, да что ж люди такие-то тупые сегодня. Но неужели же сегодня трудно понять, что Бог нас создал для того, чтобы мы были счастливы и друг с другом договорились. Если вы друг с другом договорились, вам обоим хорошо, вы даете друг другу то, что хотите друг, ну, друг для друга, и никто не будет обижаться, об этом будем говорить на мастер-классе, как договориться, красиво так, красиво так, красиво так, то какая вам разница, что люди подумают? Богу Бог нас создал для того, чтобы мы были счастливы. А если там любовница? Да, это не экологичная тема. Я сама против этого. Но уж если дома жена, недавно мужчина меня подвозил, Говорит, я уже лет 15 или 16 имею любовность, потому что жена не хочет секса. Я говорю, и, ну, он говорит, и я не хочу разводиться, не хочу, не, хочу, не хочу ничего терять, там менять, меня все устраивает. Мне нравится, как она готовит голубцы, как в доме чисто. Ну, не хочет она со мной секса. Ну, и ладно, она спит в одной комнате, я в другой. Я между делом занимаюсь тем, что нахожу женщин, которых удовлетворяю в этом плане, даю им то, что они хотят, но я договариваюсь, никто на меня не обижается. Я такая думаю, ого, класс. Такое тоже бывает. Поэтому, если у вас есть мужчина-любовник, или вы хотите найти женщину-любовницу, то есть, ну, женщина, я про гендерные отношения, хотя другие отношения, я тоже нормально к ним отношусь. Люди сами выбирают. Сейчас у нас тут идет уже... Такое вот прям прессинг на тех, кто, у которых голубая или розовая любовь. Да какое мы имеем право обсуждать? Ну какое наше свинячье дело? Людям хорошо, оно вам мешает? А это то, что они так живут, вам мешает? Вас это каким боком трогает? И начинают там голубые, да, они, да какое наше дело? Если это вас не трогает, люди между собой сошлись, они нашли соприкосновение по их точках, сошлись они им обоим хорошо, какое наше свинящее дело? Так вот, если у вас есть любовница, и вы не хотите, или хотите любовницу, не хотите жене изменять, тоже надо научиться так договариваться, чтобы той женщине, которая ожидает от вас, что вы женитесь, я с такими работаю пачками, сотнями. Зачем ты пошла с ним в отношения? Ну, она там рассказывает. Но она надеется, надежде, что он на ней женится. А он и не собирается жениться. Он может купить ей машину, квартиру, клетку какую-то золотую, но если у него позволяет, И она никуда, ни шаг, ни влево, ни вправо, потому что он придет и... Ну-ну. Даже и это нормально, если тебя устраивает. Тоже поставь свои границы. Работаю с женщинами, которые встречаются многие лет, многие годы с мужчинами женатыми. И они на что-то рассчитывают. Он ей лапшу вешает, а она... Какого ты, я извиняюсь, рассчитываешь? По его поведению, по его поступкам видно, что он не собирается с тобой жениться. Его это устраивает. А то, что он тебе вешает, ему так удобно. Но это, об этом тоже нужно договариваться, чтобы ты себя чувствовала по-людски. А мужчине которого, у которого есть масса обид женских, которые, люди, которые не дополучили свое, вот женщины не получили свое, они чего-то ожидали от мужчины, а мужчина не смог дать по какой-то там причине, не женился, передумал, разлюбил. А женщина ушла, внимание, с обидой. Она могла забыть об этом. Но в ее теле, в ее душе, на уровне второй чахты, там, где матка, там где орган, ну, это центры как человек с медико-биологическим образованием, буду говорить доступным языком про чакры, кто сейчас очень много модно развивается, это восточное направление. С точки зрения науки это центры, куда стекается та или иная информация и нервируется по нашему позвоночному столбу, там где сходятся все наши центры, и сердце болит, например, да, от того, что вы слишком болеете за то, что, на то, что надо где включить мозг. Слишком много думаете, не включаете сердце. Не можете, не можете додумать до конца. Это висит, как незакрытые такие, знаете, гештальты в голове. То, что связано с центром, связанным с деторонными органами, да, у мужчин одни, у женщин другие. И вот на этом этапе была очень большая связка, гормональная связь и, и там всякая-всякая другая. Человек не получил, он обиделся, он уже забыл вроде про это. А в теле это сидит. Так вот я скажу, мужчины... Они наматывают на свой член, условно говоря, обиды тех женщин, которым они не дали того, что обещали, или, может быть, не договорились с ней сразу. Угу. И она живет своей жизнью отдельно. Казалось бы, мозгом уже давным-давно забыла. А тело держит оттуда. заболевания оттуда заболевания, значит, и у женщины, матки, и яичников, и у мужчины, там простатиты, там, ну, помимо, конечно, физических, элементарных причин, когда вы долго сидите, не делаете зарядку, пухопитаетесь, но это, это не самая главная причина, самая главная психологическая, большая, самое главное. Так вот, когда вы не завершили отношения, у вас обида, одну гоя от пятой и десятой, вы намотали на свой... Фалос, да, простите за это, откровенно говорю, мы все взрослые люди, правда? И вы можете даже в этой жизни, может быть, и не получить откат. Но это может передаться по ДНК вашим детям, вашим, вашим детям, вашим э, дочкам и сыновьям. Да, а вы думаете, так просто все. ДНК это та штука, которая находит из физосольской эры вытаскивают раскопки и находят ДНК и определять, кто там и что там. Вы знаете, да, наука доказывает. Вы думаете, что это не работает? С точки зрения это кармический менеджмент, это кармические связи, с точки зрения науки это онтопсихология. Понимаете, как глубоко. Поэтому желательно договариваться на берегу. Желательно определять, кто перед тобой, Чтобы было, не было потом. Больно за бесцельно прожитые годы. Спасибо вам большое за ваши смайлики, за вашу поддержку, и за то, что вам... Спасибо большое, что вы подсоединяетесь и пишете. Поэтому от а того, как мы выбираем мужчин, по каким признакам, а женщины выбирают мужчина, а мужчины женщин, а насколько в нашей голове простроена взрослость или детский уровень, то есть инфантильный, мы, получается... Телом выросли, а умом мы инфантильны, как дети. Надеемся на маму, на папу. Пишем в соцсетях и светим своей инфантильностью, я уже сказала, в виде маски, волка и еще какой-то фигурки. Это про мужчин сегодня больше речь идет. И вы рассчитываете на то, что вы, вам придет какая-то классная женщина и будет вам счастье. Да, женщины испортили, да, я помню, как я портила своего сына, да, я не умела и не знала, да, я признаю, потом расхлебывала, да, нас портили наши родители. Так и что теперь, будем дальше придавать времени, ребятушки, сегодня не так много у нас, а у нас в 21 веке знаний немерено, возможностей немерено. Хочешь, чтобы у тебя были красивые, здоровые отношения? Хочешь, чтобы тебя любила женщина и уважала, даже за твои там 500 долларов в месяц? Хочешь, чтобы э, тебе мозг не выносило? Ищи под себя вот такую вот простенькую, такую вот, которая без об, об, огромных амбиций. Может, ей достаточно там, вот того, что ты имеешь. Может, у тебя есть какие-то качества, которые ее устроят. Но если ты хочешь такую вот классную, такую вот самодостаточную, вот такую вот, которая любит путешествовать, как я, которая любит машины меня через час, каждые два года в среднем, которая там, мечтает там, и, и, и любит мечты реализовать, которая сама трудится и которая в этой жизни чего-то достигает, ну, такой женщине, конечно же, нужно тоже подстраиваться, соответствовать ей. А как вы хотели? Или же нечего обижаться на такую женщину, злиться на нее, и спустить свои запросы, искать поскромнее какую-то серую уточку, которая не будет иметь больших амбиций, и это тоже нормально. Каждый находит под себя, но нужно четко понимать, какую ты хочешь, какую ты хочешь женщину. И если ты хочешь такую, вау, то сразу давай вопрос. А чего хочет она? А хочет ли она меня такого? А что я могу ей дать? Угу. Поэтому сегодня мы с вами говорим об этом в прямом эфире. Завтра будет мастер-класс. Ссылочка в шапке профиля. И в фейсбуке под этим видео. В ютуб канале тоже будет запись. Поэтому подчеркиваю сегодня цель тему нашего эфира. Как найти ту женщину, которую не будете тебе выносить мозг, как часто вы мужчины говорите. Как правильно определить? Для чего вам эта женщина? Временно? Для сексу? Знаете, кого искать? Я вам расскажу сегодня. И даже если вы хотите классную женщину, не, не ту, которую, прости Господи, да, а, даже не ту, которая не уверена в себе, там, не дооценит, а даже классную женщину, если ты хочешь найти, такую вау, уверенную, красивую, ухоженную, сексуальную, то что нужно сказать ей, какими нужно обладать качествами, какие слова нужно сказать такой женщине, чтобы она согласилась даже с тобой пойти на то, чтобы в, твоем, в твоей коллекции была вот такая крутая самочка. Потому что большинство получили от, от ворот по ворот. Получили вот эту какую-то боль. И светят на всех женщин, кидаются, сопляют своими болями. Вы же светите, понимаете, мужчины дорогие. Вы же светите тем, как вы ведете себя. Вы на самом деле показываете, кто вы есть на самом деле. Поэтому и женщинам, и мужчинам полезно образовываться. И я, Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч, Спасибо большое за ваши лайки, за вашу обратную связь. Коуч, а который берут человека и ведут до результата, приглашаю вас на мастер-класс, который будет завтра, 10 ноября. Запись, кто попросит, кто не успевает, наверное, дадим и посмотрим. Еще не решили. Потому что я дам завтра очень много полезного, того, что вы, наверное, и не думали даже, что такое реально. Потому что иногда говорят, ой, а что так можно было? Да. Потому что это знание психологии. Мужчины и женщины. Спасибо большое за ваши сердечки и смайлики. Угу. Спасибо. Поэтому, как договориться на берегу и найти свою женщину, чтобы потом не говорить, что она тебе мозг выносит, или она такая э э э меркантильная, что ей только деньги давай. Э э как убрать свои страхи, если вас женщина уже где-то обидела, или мама вас третировала, вы это реально понимаете, вы маменькин мамин, сынок, подкаблучник, и это не хорошо, не плохо, это надо просто принять, как вот я сегодня признавала свои ошибки перед вами, и это важно признать и принять каждому. Поэтому, да, признать, что такое есть, а дальше а что я хочу, а что я могу сделать, а что сделали другие, почему у них получилось, мы же все из травмированного детства. Все. 99%. Только один из комплекса Наполеона становится Наполеоном по-настоящему, который знает весь мир, а другой идет и убивает, грабит, становится социопатом. Понимаете, о чем я? Ну, и что теперь с этим нашим травмированным детством да, делать? Висеть в соцсетях, обсуждать Правительства и не понимать, на, кого вы, на какой вы работаете, на какую партию, на какую силу вы работаете. Своей головы нет, не понимаем, для чего вот там вот все делают, вот там вот, для чего разгоняет вот эту информацию, на какие умы, на какое невежество. Вы за то, чтобы поддержать, например, там свою страну, или для того, чтобы еще больше расшатать ее, если кто-то политикой увлекается, для мужчин это говорю. И для женщин тоже. Те, кто сидят, умничают, вот в соцсетях, чтобы вы знали, у них есть время для безделья. У них нет своих целей. И они выполняют цели других. Такие, как я, которые сидят в соцсетях, они смотрят свою целевую аудиторию, И что у них болит, и как можно им помочь, если, конечно, они хотят. Итак, Надежда Новосельская, психолог, коуч, психотерапевт, женщина, которая сделала себя, и свои 60 лет я не стесняюсь давать вам полезные знания, не боюсь ваших колких, колючих там каких-то дизлайков, потому что этим самым вы показываете, что мне с вами не по дороге, а вы идете своей дорогой. Уважаю, люблю, вкладываю всех, кто приходит и веду до результата. Всех благ, будьте здоровы и жду вас завтра на мастер-классе. Ссылка в шапке профиля в фейсбуке под этим видео.